Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Павличенко. Я партнер Международной корпорации ФОХОУ. И я приветствую вас на моем YouTube-канале. Дорогие друзья, сегодня мы распакуем комплект постельного белья корпорации ФОХОУ. Комплект функционального постельного белья ФОХОУ 6 в 1. Вот так вот он выглядит в такой удобной очень сумке. В очень удобном чехле. Так, мы будем сейчас открывать его. Ну, это картинка такая. Сюда ее сейчас поставим. Так... в целлофановом пакете. Все упаковано очень герметично и хорошо. Сейчас сниму пакет и продолжим. Так, из пакета достала. Вот так вот он у нас свернут был. Ой, очень очень мягкая ткань очень приятная на ощупь гладкая вот это вот все ручная работа очень качественно пошит вот тут еще одна фотография в меньшином виде И состоит он из таких предметов. Значит, две наволочки. Две наволочки. Вот в таком он виде. Одна и вторая. Далее у нас тут покрывала покрывала вот с такой отделочкой тоже из ткани здесь такая плотная видимо ткань плотная такая приятная тоже на ощупь такого коричневого цвета покрывала так, это у нас одеяло, я так понимаю одеяло так, вот одеяло Вышивка. Посмотрите, какая вышивка. Все это очень красиво. Это, как говорят, дорого-богато. Очень красиво. Так, ну и... Вот эта вот подушка-валик. Сделана как конфета. То есть это можно... Класть, я думаю, и под голову. Также удобно, мне кажется, класть будет под ноги. Вот. мяконькая такая, приятная на ощупь. Очень, очень достойно пошит. Очень красивый комплект. Ну, придется сейчас. Сейчас одену комплект. И покажу вам, как он выглядит на кровати. Дорогие друзья, ну вот я одела все. Постельный комплект весь заправлен на кровать. И вот такая красота у нас появилась в доме. Конечно, это украшение любой спальни в первую очередь. Это очень красиво. Я буду спать как королева вот видите какая прелесть ну и открываем вот такая красота так что можно лечь и сразу заснуть Вот такая красота. А вот наш логотип Фохоу. О функциональных характеристиках постельного комплекта Фухоу я расскажу вам в другом видео. Приятного сна! В комплекте корпорации Фухоу.